Это новый выпуск проверки мифов Call of Duty Mobile. Сегодня ты научишься еще лучше противостоять дерьмо всу. Научишься бесшумно передвигаться по карте и научишься еще много каким увам. Смотри этот эпизод вместе со своим батей, дедом. Ну а я в свою очередь вам скажу здорово мужские мужчины. Такой формат живет только благодаря вам брата-братья. Всем спасибо за комментарии с мифами для проверки под прошлым выпуском самые интересные сообщения сегодня как раз таки у нас будут мелькать будут мифы и лайфхаки как для новичков так и для прошаренных пользователей давайте начнем с чего попроще активная защита может уничтожить ракету хищник конечно же это не миф это чистая правда иногда у меня в рейтинге получается так законтрить ракету если я где-то в не бегу новость с активкой и хищником конечно же больше для новичков я решил пойти дальше и и протестить, что будет эффективнее против летающей херни. Активка или ПВО-труба. Теперь лупанем ракету-хищник на трубу. Ладненько, что-то как -то не задалось. Давайте запустим 3 трикрой и посмотрим, сколько атак сможет вывести активка. Два дрона отбивает защита и потом пропадает. Теперь пришел черед за ПВО. Результат тоже не очень, конечно, хороший, его вообще нет, но на самом деле труба отбивает дроны. Ее трабл в том, что она работает с небольшой задержкой. Даже на повторе видно, что ПВО дернулась в сторону дронов. Так вот, работает труба, как я и сказал, задержкой, поэтому лучше всего ее использовать против всяких там БПЛА, КонтрБПЛА, Вертаков и Виталик. С ними она расправляется на ура. Но лично мне все равно было интересно как бы посмотреть на этот микробаттл. Следующий миф глава о том, что нельзя задонить и получить боевые пропуска на аккаунты, у которых пропал магазин. А вот и нет. Как раз таки можно, если залететь в самую информативную и крутецкую группу ВКонтакте, в которой публикуются самые актуальные и свежие новости со сливами по колдушке. Также там регулярно проводятся супер конкурсы на сипишки, бпшки и стикер паки Но сейчас я хотел бы сакцентировать ваше внимание на боевых пропусках. Даже если у вас пропал магазин, ребята без проблем смогут подсобить в данном вопросе. Причем не нужно ждать 3 дня, все прилетает в течение пару часов, а то и меньше. Никита это, пожалуй, единственный человек, которого я лично могу вам рекомендовать, так как сам много раз к нему обращался по заливу сепишечек. Ссылку на группу я в описании оставлю, не забудьте Никите написать, что вы от меня. Сразу хочу обратиться к мамкиным бизнесменам, не надо мне писать в личку с предложением об интеграции своего валютного магазина, я сотрудничаю только с ребятами, в которых уверен на все 100%, вот, например, как Никита. Сорян, господа, немного затянул, но это нужно было сказать. Теперь предлагаю взглянуть на постоянную рубрику данного формата, которая называется ДЕРЬМОПЕС. В этой рубрике мы пытаемся найти слабые места кусалыча. Вот, например, в прошлых эпизодах несколько таких изъянов мы обнаружили, поэтому гляньте. Сегодня у нас на повестке дня миф, который гласит вот о чем. Может ли датчик сердцебиения разглядеть собаку. Мы видим, что дерьмо-пёс не отображается на экране датчика, я, кстати, знаю почему. Потому что кусалочка Love Duty Mobile это искусственная машина. Машина для убийства и поджигания твоей задницы, малыш. Короче, вот именно по этой причине она и не отображается, миф опровергнут. Едем далее, следующий миф. Если заюзать Голиафа, то собакен будет лаять, а не кусать. И вот это уже интересно, давайте полезли в Голиафа скорее. Как видно, никакой реакции кусалочи нет, мы до него, походу, просто пустое место, он даже не шевелится. Поэтому данный миф наполовину правдивый, а наполовину нет, ибо собака вообще на нас не реагирует. К собаке собакену мы еще вернемся чуть позже, ну а пока следующий миф. Можно построить башню из воздушных грузов и голиафов. Конечно, на практике такие лайфхаки особо нигде не пригодятся, но по фан проверить стоит. Как мы видим, сделать башню куда-то в небеса не получается, так как сама игра не дает нам возможность заказать дроп на уже лежащий дроп. Сорян за тавтологию. Причем, брата-братья, я заметил одну очень интересную особенность. Если вы попытаетесь забраться на посылку, то сразу же вас с нее начнет скидывать какая-то неведомая сила. Как мне кажется, невозможность сделать башню из дропов, да и вообще вот эта механика скидывания с груза здесь неспроста. В игре и так очень много парнишек, которые любят обьюзить всякие подседы и карабканье в труднодоступные текстуры, поэтому тут вроде как все по фэншую сделали разработчики. Следующий миф связан с CSGO. И, ну как... Как связан. Оттуда ноги растут, и он гласит: Огонь от молотого можно потушить кину в дым. Ну что ж, давайте чекнем. Это неправда. Неважно, в какой последовательности вы будете это все делать. В общем, в колде вроде как такой механики нет. Как бы есть немножечко другая, но она работает немного с другим девайсом. Коктейль Молотова можно потушить, кинув в него заморозку. Если сделать все наоборот, это, кстати, тоже работает. Хорошо, что такой мув есть в игре. Ибо представьте, если перед вами кинут заморозку, которая не кисло так стопит, а уже потом сверху вам прилетит Молотов, это стопроцентный отлет на респаун будет. Если кто не знал такой приколдесс, то обязательно им пользуйтесь против соперников в сетевой игре. Если дым кинуть в турель, то турель не будет тебя видеть. Это чистая правда. Вставил этот миф исключительно для новых игроков. Напомню, что дым от дронов, роя и вертолета невидимки еще спасает. Так что не стесняйтесь его брать, очень хороший девайс. Дальше у нас будет не миф, а лайфхак, который поможет убрать слепые зоны у снайперских винтовок с такой вот проблемой. Чтобы добиться вот такого приятного вижена на снайпе, нужно зайти в настройки, изображение и врубить ползунок реалистичный прицел. Если он будет выключен, то вот такую картинку мы будем наблюдать. Я конечно играю как бы с выключенным реалистичным прицелом, но вдруг если кто-то хочет вот такой вижен, пользуйтесь. Так, ну а теперь супер годная инфа, благодаря которой я уверен у многих изменится геймплей в режиме найти и уничтожить, да и команд на бою в динамичных кстати тоже это уже будут не мифы а лайфхаки и все они будут связаны с метательным топором Итак, поехали потихонечку если противник заюзает кинетическую броню то вы его без проблем сможете шотнуть кинетика защищает от пуль а вот с холодным оружием и метательным немножечко все печально это к слову первый плюс в копилочку к метательному топору вы помните что я сказал собаке, но мы еще вернемся чуть позже. Так вот, топор ваншотает кусалоча. Это практически имбовейший плюс для данного метательного девайса. Правда, конечно, могут быть небольшие сложности, так как еще нужно умудриться попасть в это бегущее зло. Вот, это уже совсем другая история. А, ловить еще один забавный факт. Топор может снять противника просто отрикошетив, например, от стены. В бою, конечно, чтобы такой мук провернуть, я не знаю, что должно произойти, но мотайте на ус что штанги чувака можно забрать. Ну а теперь, как и обещал, имба-контент. Но перед этим огромное спасибо вот этим потрясающим людям за охренительную поддержку на моих крайних стримах, я хочу сказать. А вот эту легенду я хочу прям отдельно упомянуть. Брата-братья, я буду очень вам признателен, если в комментариях вы прямо сейчас напишите Григорий Имба. Если вы не в курсе, что вообще происходит, не спрашивайте, просто... Поддержите мой микро челлендж и напишите, я буду вам очень благодарен. Спасибо. Итак, дорогие друзья, когда проверял мифы, мне в голову пришла мысль о способе бесшумного передвижения в сетевой игре. И как вы догадались, подводочка к метательному топору здесь неспроста. Короче, даю готовый рецепт. Берем метательный топор, берем перк мертвая тишина и в принципе все. Когда вы зажимаете вот так в руках топор, вы не бежите, а идете и тут начинает включаться перк мертвая тишина, который скрывает звуки ходьбы. Причем скорость перемещения в таком непонятном положении достаточно быстрая. Я знаю, что киберы сейчас обузят э, такую связку перков, как тишину, проныру и курас, чтобы бесшумно передвигаться по карте, но как по мне, поприкольнее будет вот именно моя комбинации, так что попробуйте с ней поиграть. Для командного боя и режима найти и уничтожить, в принципе, must have. Надеюсь, вам зайдет такой приколдес и по старой доброй традиции заряжаю вам challenge, как говорится. 4000 кулаки кулакичей здесь зашибаем, и выходит новый эпизод с проверкой мифов и лайфхаков в нашей любимой игре. Если хотите попасть в этот эпизод будущий, то свои мифы прямо сейчас в комментариях оставляйте. Самые интересные я обязательно разберу. А если вы еще дополнительные Дополнительно на мой телеграм подпишитесь, но ну, я не знаю, я буду самым счастливым дядей у себя в селе. Поэтому дерзайте, с вами был Огненский, все только начинается.